Добавить кошелек в Тескскет. Для этого заходим в Добавить кошелек. Открываем программу Binance. Открываем кошелек. Спотовый. вот Доллар выбираем. трон 20 сеть и копируем адрес binance кошелька снова заходим в Tesco. добавить кошелек вставляем кошелек который мы только что скопировали с binance кнопка спасти нажимаем